Ай, Желаю тебе успехов! тем Макс Сейчас будем паковать. Переходи к карту памяти. Для отправки в Укрпочта. И сегодня оплачено. Сегодня понедельничек у нас. Размещать буду завтра, 6 марта. Меня уже не буду размещать. У меня сегодня другие планы. Так, ну я придумал коробочку такую с дискет. Вот такая вот Это, Ну и вот нарезал. Вот такие штучек. Так, берем вот так вот раз. Так раз. наматываем я сам придумал такой этот самый как его ноу-хау вот. музычка это моя недавно слушал меданбайт Сочинил такой хит <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> Так, да, вот теперь берем, значит, так, так, так, вот так. надо же так, шок, чтобы... вот так, так. Так. Так. Так. Так, так, вот так. О, вот, получается. Скажи, я так такой. По... Нет, так еще. шоу, шоу, мастер-класс как запаковывать, учитесь, чтобы недорого отправить, все доедет, как вот, так надо, вот. ну этот человек Сразу дал, дал но номер карты, его не пришлось упрашивать как девушку, то ну, как, как пикап, как, короче, бизнес это как э, пикап, то же самое, надо клиента, говорить, я уверен тебе, я, я твой этот самый спаситель, тебе со мной будет, э, ты со мной не пропадешь, деньги твои пойдут куда надо так вот, раз, чем эти еще напихаем? Вот так, раз, два, три, И все, вот, видите, вот так вот, вот, все, никуда оно уже не денется, туда вот просто напихиваем, что-нибудь, пока нахар, я хочу сюда запихать. газета какая-то есть, например, можно вот эту газету записать. Во. А можно даже не так, можно еще пойти на, на одно ухищрение, как говорится. О, Во. Так вот газету, наверное, в одежду поедем. Во. Ну вот и как раз она сюда и фейдуля едет вылазит, что надо. Да, скотчем замотаем и все. Вот. У ничего не денется. Все. Все. Вот ну, скотча так, скажем, так уж и много ушло. Да едет с неба. переговоры с чувачком этим купить футболки на ложкой ему, я знаю, на ложкой не никак не нравится ложкой не отправляю потому что ты мощь не прийти тупо затова а или предоплату там хочет типа 50 процентов слуха а предоплату где что а ты а потом оплатишь нету никакой Дня. Покажешь номер каждый скажешь, я уже оплатил. Все, давайте буду составлять заявление. Знаем вас. Я хоть сам наверное, на это такое не натыкался, но весьма наслушан от знакомых, кто попадал на всякую фигню. О, все, это и можно. Пуцать можно ее. Футбол, наверное. Так что все, никуда не Вот. Ну а как писать тут? Адрес. Адрес сейчас что-то придумаем. Вот. Адрес напишем. Это уже не беда. Что-то сейчас придумаем. пока-пока. Учитесь. Сейчас думаю приклеить к этой такой. Типа, типа, как письмо и туда это скотчем примотать. И там написать. Либо тут написать. Сейчас вот тут, типа, от кого? Кому. Мелко можно написать. Можно и так. Все, пока-пока.